Всем привет сейчас я вам расскажу классный анекдот я надеюсь тебе именно тебе он понравится хотела спросить интересно а ты именно ты подписался на мой канал я думаю тебе именно тебе это не сложно а мне будет очень приятно подпишись я жду давай давай скорее Загорали два мужика на пляже, смотрят, а на том берегу две девушки располагаются. И один другому говорит, слушай, ну ты переплыви, спроси, не хотят ли они к нам присоединиться. Но тот так и сделал, собрался и уплыл. А он ему говорит, слушай, ну ты только не кричи, напиши мне, ладно, ладно, ладно. Тут Через некоторое время пишет ему «Обедают». Тот прочитал, расстроился, думает, «Блин, ну что я там буду делать?» И продолжает загорать. Через некоторое время возвращается тот мужик и говорит, «Слушай, ну я тебя звал, ну что ты не пришел?» Он, «Ну я прочитал, ты же сам написал, обедаю!» «Вот я и думаю, ну что я там буду делать?» О, ну и дурак ты! Я же тебе написал! Обе дают! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!